Начинаем нашу пресс-конференцию. Она посвящена проекту «Дом», в рамках которого волонтеры организации «Пролеска» формируют базу данных бесплатного жилья для переселенцев. До 1 января 2016 года активисты планируют отыскать более 100 объектов для заселения, также волонтеры запустили программу адресного сбора средств на покупку жилья и его ремонт для наиболее уязвимых групп мирных граждан, выехавших из зоны конфликта. Сегодня у нас в гостях Евгений Каплин, волонтер и Сергей Гульчук, Восточно-Украинское подразделение Международного фонда «Ведроджина». Здравствуйте. Наверное, начнем с Евгения или с Серг... Сергей. Кто Давайте, из... Сергей Давайте Сергей расскажем. Проект стал возможен благодаря поддержке фонда «Ведроджина». Смотрите, то есть я во в первую очередь, бы поздороваться со всеми присутствующими и всеми, кто за нами наблюдает, и выразить благодарность вот за такую инициативу, как проект «Дом Евгения». Для нас это очень важно, в первую очередь потому, что наш фонд, и в том числе восточно региональный представительство Международного фонда «Эвид Роджиня, имеет возможность быстро реагировать на актуальные проблемы, потребности как бы, в обществе и непосредственно в, в восточном регионе, где наше подразделение ведет свою работу. То есть, когда появлялось у нас большое количество общественных организаций, был подъем волонтерской деятельности, мы там проводили очередные конкурсы вот как раз по развитию волонтерского движения. Когда у нас случилась антитеррористическая операция, соответственно, проекты были направлены на помощь всем пострадавшим. Это и временно перемещенные, и внутренне перемещенные лица, это и участники а, антитеррористической операции, пленные, как бы их семьи, и всех, кого ну, каким-то образом а, задел данный конфликт. А, также ну, в последнее время приоритетами фонда у нас появляется а, поддержка независимых СМИ. То есть это в нашем регионе, по крайней мере, довольно актуальная была проблема. А, то есть это содействие реформам, их продвижению, а, привлечению общественности этот процесс и, конечно же, самая актуальная проблема это у нас временно перемещенные лица, участники аТО, вот. Но если раньше как бы в приоритете были проекты по юридической помощи, по психологической помощи в самом начале конфликта, то сейчас более актуальным является помощь с жильем и с работоустройством. И вот об одном таком проекте Евгений вот более детально расскажет. Это проект. Евгений, пожалуйста. Ну да, мы занимаемся непосредственно и помощью людям, которые находятся в зоне конфликта и вывозом людей оттуда уже почти полтора года. Да. И, как бы, очень актуальный вопрос, когда приезжаешь к человеку, который, например, хочет выехать из зоны конфликта, у него там да, хотим разрушено жаль, например, как бы, первый вопрос, который возникает, если куда ехать. А в связи с этим, благодаря поддержке фонда Ведружина, с нами были запущены сборы информации. До 1 января 2016 года мы планируем собрать такую базу данных по домам, Это как, как жилье, которое люди готовы предоставить в долгосрочную безоплатную аренду, так и жилье, которое люди готовы передать в постоянную собственность для некоторых семей. Плюс мы со своей стороны, своими силами, своими ресурсами планируем оказать помощь, ну, есть такие случаи, когда, например, не подходит какое-то жилье, либо то жилье, которое предлагается, оно требует каких-то ремонтных вложений, да, таких индивидуальных случаев, для семей, которые находятся в очень сложной ситуации, мы пытаемся сделать адресные сборы помощи потому чтобы люди могли адаптироваться в этих новых объектах. плюс обращаем внимание на других еще международных кто может первой ласточкой проекта так скажем была многодетная семья Ковальчуков, которая в августе месяце была нами перечисленна из поселка расколотипа луганская которая находится непосредственно сегодняшний день на линии соприкосновения на территории открытой украины эта семья когда-то бежала из города дебальцева во время эскалации там, вот, они переместились на 7 километров в БГТ «Луганская». Затем война пришла в БГТ «Луганская». И затем уже во время вот, летней эскалации мы перемещали на Харьков. Изначально семья была помещена в компактном поселении в Веселинском центре «Ромашка». А, за это время нам были сделаны адресные сборы. И в, в, в начале октября это, для этой семьи был куплен дом в была уникальная история, там огромное количество детей в семье, та часть семьи, которая была перемещена Наталья Ковальчук, плюс ее пять детей, там ребенок с инвалидностью есть, детки из школьного возраста, поэтому им необходимо было жилье, в которое можно было заселиться вот, в данный момент, раз и соответственно требовался такой населенный пункт, в котором была инфраструктура, соответственно, школа, больница и так далее. Поэтому в этой, в этой ситуации было оглашено был этого дома. После этого поселения у нас появилось еще несколько объектов, которые люди готовы передать в постоянную собственность, подарить переселенцам. А эти объекты мы сейчас вместе с теми, которые и временные, в готовы принять на долгосрочную безоплатную аренду. Мы решаем на нашем сайте база данных на сайте провалиска.орг страница дом. по тем объектам, которые люди готовы передать в постоянную собственность, люди могут через Google-форму либо через горячую линию, которая присутствует на этом же сайте, подать заявку, обратиться к нам. К сожалению, заявок очень много, объектов намного меньше. Пока вот момента момент Google-формы до сегодняшнего дня порядка 500 заявок поступило с просьбой на заселение. По вот этим объектам, которые у нас появились передачу передаче постоянной собственности, я думаю, что мы соберем более детальную информацию по тем семьям, которые подали заявки и привлечем международные организации, в том числе и фонд ведрожжения для отбора тех групп, которые имеют на, на наибольшее количество уязвимости, которая является самая уязвимая группа, для того чтобы определиться кого мы готовы в это жилье поселить и сделать как бы, максимально открыто и прозрачно, Я думаю, что мы отберем 10-15 семей прилично, которые с нашей точки зрения находятся в наиболее тяжелой ситуации. Тем, причем международные организации уже для отбора этих там, семей несколько тех, которые могут быть заселены. Что касается тех объектов, ну, на данный момент десятка там уже присутствует на сайте. Всего где-то около 45. В течение нескольких дней они будут еще тоже добавлены на сайт. Те объекты, которые люди готовы на 5, на 7, на 10 лет заселить в пустить бесплатное жилье, предоставить. Как правило, эти объекты, они находятся в сельской местности. Как правило, это те объекты, которые нам предлагают самые собственники. Сначала у нас была идея в контакте с местной властью это делать, но из практики получается так, что те дома, которые являются брошенными, местная власть не хочет участвовать в их передаче государственной собственности, потом расселения там преселенцев. И весь контакт строится именно с собственниками домов, которые сами заинтересованы, чтобы в этих домах кто-то жил, потому что иначе они разграбляются. объекты которые у нас есть на данный момент в основном это дома в которых по несколько лет не жили люди они требуют каких-то скажем так косметических ремонтных работ в этих домах приглашаемся семьи особенно большие семьи семьи с мужчинами которые будут принимать участие в приведении дома в нормальное состояние заполнять заявки И в дальнейшем на нашем сайте свяжемся и со стаку... собственными комитетами домов, в том, заселения. А, опять, по, по тем объектам, которые она постоянно собственно зато передать, если у семьи, я думаю, что у нас будут именно те семьи, которые потеряли жилье в зоне конфликта, либо вот они, с нашей точки зрения, наиболее уязвимыми являются, которые не могут вернуться по каким-то причинам назад. Есть также такие семьи, которые там, под политическим преследованием на той стороне, например, они уже никогда не вернутся на неподконтрольную территории. Это будет сделано в первую очередь, особенно если это семьи с многодетной семьей, семьи с большим количеством детей. Они будут первоочередной приоритет под заселением в те объектов, которые у нас есть. Опять же приглашаем эти семьи, например, либо заполнили заявку на нашем сайте, либо семьи доступ доступа к интернету, сделать это через нашу горячую линию. Также хотелось бы обратиться ко всем собственным жильям, стоит пустое жилье, либо стоит то жилье, которое они не используют могут передать собственность на такие семьи. Потому что есть такие случаи, например, когда у нас были семьи, которых не устраивает вариант какого-то временного проживания. А. Этим людям нужно постоянное жилье, их уже не нужно рассматривать как временно перемещенных лиц, их нужно рассматривать как постоянно перемещенных лиц что как разрушенное жилье, либо они по пройтись, либо исследованиям не могут вернуться на эту территорию. И. Б. Без наличия постоянного жилья на этой территории эти люди не могут оформить какой-то статус. Например, есть семьи, которые попадаются сейчас на линии соприкосновения, в которых живут приемные детки. Детки родственников, которых там уже нет в жимах, например, детки под опекой. Пример такой семьи у нас есть, перемещенная из города Первомайский, Луганская область. И сейчас семья находится в Победе Коротыч в Харьковской области. Вот мама, у нее четверо своих детей, есть двое детей, сестры, которая прожила Мама забрала этих двух детей, но она сейчас живет, расселена была в временный объект, который предложил МЧС, но без права передачи этого объекта этой семье. Но эта мама, пока она не имеет своего постоянного жилья на право собственности, она не может, она столкнулась с тем, что она не может оформить опекунство на этих детей. И фактически дети находятся вот в таком подвижном статусе. в любой момент органы опеки, социальные службы могут прийти и забрать государственные приюты, государственные детские дома. В этих случаях нужны как раз такие объекты, которые будут переданы в собственность для, для семей. По тем объектам, которые у нас есть в базе, либо мы можем предложить собрать средства на покупку этого объекта по вот таким индивидуальным случаям, ситуацию будем рассматривать индивидуально и э, будем приоритетом иметь как раз такие семьи, которым именно вот нужна юридическая передача собственности домов, потому что они могут оформить какой-то статус, э, оформить заботу о детей. Можем переходить к вопросам. Угу. Вопросы, коллеги есть? А, интересует вот... Все-таки уже есть какая-то база жилья. Где территориально она находится? Это, я так понимаю, в основном область? Ну, есть какие-то вот... Ну, процентов на 80 эти объекты, они находятся в Харьковской области. Mm -hmm. Процентов на 20, это еще другие областные центры Украины, откуда с нами связались. Мы узнали собственниками, что принимаются вывозами семей, что реализуют этот проект и предложили других людей. У нас, Допустим, сейчас два объекта, которые хоть завтра, которые находятся полностью в жилом состоянии, которые собственники готовы подарить, и которые э, можно въехать хоть завтра. Они находятся один в Херсонской области, другой в Венецкой области. Э, эти два объекта. По тому жилю, которое готовы в, во временное пользование люди пускать много объектов в Харьковской области. Но в основном это не в Харьков, а в основном в вы как-то узнаете о состоянии жилья, прежде чем внести его в базу? Возможно, фотографии требуете или сами ездите туда, проверяете, да, что так, там и и так, и так. Да, пытаемся, конечно, собрать максимум информации, потому что некоторые переселенцы, когда, знаете, связываются на горячую линию, ну, про разные случаи, если есть, есть семьи, которые действительно там негде жить, попадаются иногда случаи, когда звонят, говорят, может, дом с Wi-Fi, и так далее, естественно, Таких вариантов предложить мы не можем, но какой-то первичный сбор информации, если этот объект это рядом с Харьковом, мы выезжаем. Там, Точно так же, как тут, когда мы покупали дом для Чугу, мы выехали вместе с Натальей, она посмотрела этот объект, мы посмотрели этот объект, поставили по качества, этот объект, так сказать, те объекты, которые бесплатно предлагаются там, там где есть возможность, порядка. 13-14 объектов, вот и 45, которые предлагались по Харьковской области, мы физически объехали. Вот эти объекты, которые я сказал, Ленинская, Херсонская область, нам собственники прислали фотографии. Mm -hmm. Это, mm -hmm. есть такая возможность. Ну, есть, есть определенное количество объектов, которые мне были, которых нет физической возможности собрать фотографию. Но я думаю, что перед социализмом все равно эти объекты будут сделаны несколько выездов нашими волонтерами. И собственно, которые Что, как правило, требуется в этих домах? Какой-то ремонт нужен все-таки? Насколько они там в состоянии плачевном? Или хорошие дом, дома, Если мы говорим про бесплатные объекты, то ну, единицы домов, которые полностью пригодны для жизни, все равно в них какие-то какие ремонтные работы нужны. Ну, допустим, нигде в доме нету никакой бытовой техники, это общая картина людей. Когда семья переезжает на новое место, если она начинает жизнь вообще заново, то как бы сталкиваются да, даже в тот доме, который мы купили. какие-то средства, там нету холодильника, там в косметическом ремонте печка нуждается, в дом не утеплен снаружи, нету воды в, на территории участка, там есть колодец за 300 метров, который нужно ходить за водой. Если говорить о тех объектах, которые собственники готовы передавать, в которых не живут люди, долгосрочную аренду, то там бывают и хуже ситуация, Бывает, это, там дом стоял несколько лет пустой, и там на mm -hmm. метал металлолом, там срезаны батареи, например. Но в некоторых вариантах собственники финансово готовы участвовать в восстановлении этого. Просто нужен человек, они не готовы оплачивать строителей, но не готовы, например, батареи, чтобы вернуть их назад. Почему я говорю о семьях? В такие объекты желательно, чтобы это семьи были с мужчинами, которые самостоятельно могут принимать участие в восстановлении этого имущества. Хозяева этого жилья. На каких условиях они предоставляют свои дома? Возможно, это какая-то там ну, символичная, символическая арендная плата или. Ну, или это уход задуман? Да, там, где хозяева просят арендную плату, этих домов нету, вот, потому что ну, мы их классифицируем как это уже коммерческая, скажем ага. так, аренда. То есть абсолютно а, то бесплатно, есть бесплатно. В нашей базе будут дома либо, которые абсолютно бесплатно, хозяева готовы э, передать ну, за компенсацию с, э, коммунальных услуг, я имею uh -huh. а, То есть ну, люди будут жить, пользоваться светом, газом и так далее, за это uh -huh. даже самостоятельно оплачивать поставщикам коммунальных услуг, а хозяевам, как бы, в этих вариантах, э, чего платить, это А-вариант и Б-вариант, периодически попадаются дома, в которых хозяева там, на 5-10 на лет готовы бесплатно пустить, но при этом под какой-то символический выкуп права собственности этих домов, такие еще есть, это а вторая классификация домов, есть третья классификация, вот которую хозяева готовы подарить просто, таких объектов мало. А если, например, вне дома а участок земли, это, ну, вносится в базу, допустим, ну, кто-то готов его продать там, по цене либо подарить участок земли? Это чтобы там является... построить дом, да? Да, чтобы построить дом на участке земли. Не думали ну, о том? Было у нас несколько предложений по участкам земли, но, честно говоря, пока мы в эту базу не вносили, потому что на сегодняшний день, мне кажется, что построить дом стоит дороже, чем, чем Может, найти какой-нибудь Чем хочется. найти, либо даже купить какой-то вариант. Но... Тот дом, который был куплен на Менте Ковальчукова, это дом 80 квадратных метров относительно новой постройки 95-96 годов, скажем так, но который не полные руины представляются. там можно жить, адаптироваться и жить в этом доме. И он был приобретен за половиной тысячи долларов. цена составила постройки построить такой дом на сегодняшний день. Да, да. Если учитывать как бы сезонность всего этого, то э, вот, сейчас как бы будет холодать, и, и очень многие проекты в целом будут э, направлены как раз на обеспечение вот, условий для да. того, чтобы э, перезимовать. Соответственно, поэтому ну, постройка может про будущее как бы, рассматриваться в плане, если кто-то изъявит желание. Да. Вот. Но сейчас актуально, то, чтобы людей сразу переселить, Mm -hmm. а фонд, фонд занимается каким-то ну, вот, текущей помощью, управлением фонда. У нашего фонда в приоритетах нет адресной поддержки. То есть мы точечную помощь не оказываем. Мы оказываем помощь общественным организациям, которые то есть на реализацию социальных проектов, вот, такие как дом. То есть, ну, то есть ранее это были юридическая помощь, психологическая помощь, а сейчас это трудоустройство, там проектные виды, то есть трудоустройство временно перемещенных лиц внутренних. И как бы, вот такими проектами мы занимаемся. То есть мы призываем общественный сектор, как вы видите, есть нуждающиеся в помощи, есть те, кто оказывает и финансовую поддержку и как бы, остальные виды поддержки. То есть обращайтесь, будьте активными. В да, Дрожжине занимается институциональной поддержкой 3 То есть мы благодаря их помощи можем... У нас есть помещение, в котором у нас работает горячая линия, в котором у нас работает при их поддержке человек, который занимается вот непосредственно мониторингом, поиском этих домов, приемом заявок от тех, семей, от тех семей, которые хотят получить жилье, обработка этой информации, приемом, поиском заявок тех людей и контактом с тех людьми, которые хотят передать свой объект и так далее. Но ну, эта институциональная поддержка очень важна, потому что без этой поддержки у нас уже закрылся офис, и никто бы там не работал, потому что мы и так год тянули эти все процессы на собственных причастных, собственных ресурсах. То есть это да, больше получиться административные моменты, которые регулирует сам проект? Ну, у нас всегда поддерживалось то есть, финансирование. Наши проекты, они не обязательно должны быть финансированы исключительно от нашего фонда. То есть мы в том числе поддерживаем большой проект, в котором наш взнос будет частью финансирования. Вот. Ну и также как бы, это не является обязательным условием. То есть, в нашем фонде можно весь проект писать на 100% финансирование в проект. То есть такие вещи тоже есть, и это нормальная практика. Вы же просчитывали размер финансирования данного проекта? Данный проект он уже финансирует и идет не первый месяц. Вот. Но как бы, эти конкурсы нами объявленные, они, то есть мини-конкурсы, они рассчитаны буквально 3-4 месяца. То есть, очень часто практикуется продление проекта, если он довольно успешен, имеет как бы, хороший социально-общественный эффект, вот, то просто подается на следующий конкурс заявка аналогичная на продление, либо на развитие, либо на когда проект расширяется, можно там, взять какую-то отдельную часть проекта. как бы в рамках конкурса. То есть, все зависит от тех приоритетов. Определяются основные приоритеты на данный конкретный случай, который считается самыми острыми, самыми проблемными вопросами, вот. и вот по ним мы объявляем конкурс. То есть, да, следить можно за нашей фейсбук-страничкой или на сайте Международного фонда выложения, erf.ua. То есть, ну, там самая актуальная информация, и проекты не будут еще объявляться, поэтому, пожалуйста, к нам обращайтесь за помощью, за там, составление непосредственно проекта, будут, ну, А на данный момент, э, насколько профинансирован проект ДОМ? Можете озвучить цифры, если это не секрет? Я просто К сожалению, у нас более 15 проектов сейчас. И вот я вот это Евгений, вы еще... средства заложены на аренду, вы еще говорили, говорили, горячая линия есть. Можете озвучить номер или как обратиться? Да, да для, точно так же вся информация есть у нас на сайте. Первая доступная форма обращения – это через угол форму на сайте. Вторая доступная форма обращения – это телефон 093-202-22-32 и 096-404-10-34. два телефона, которые с понедельника по пятницу с 10 до 18 в рабочее время. Заявки. Если вопросов больше нет, благодарим. Страницы наша тоже звоните в Фейсбуке и в ВКонтакте, в социальных сетях. Есть сайт с обратной связью. Угу. С тоже можно да, пожалуйста. Я хотела звучать, сколько сейчас всего домов в базе, которые готовы предоставить? И можете ли Вы разделить как бы, по цифрам, сколько домов готовы предоставить в собственность и сколько она в условии долгосрочной аренды? На данный момент в базе порядка 50 объектов, плюс-минус, из тех, которые готовы предоставить в собственности, в которые можно заселиться сегодня-завтра, таких объектов было. А все остальное, это, эти, все не остальное не это долгосрочная безоплатная аренда, ну, плюс третий объект, который мы уже поселили человека. Ну, также есть проекты, которые выходят, например, мы вчера общались с волонтерами из Киевской области. У них есть проект, в котором они 10 домов собираются строить для переселенцев, которые планируют заниматься сельским хозяйством. Вот они 5 домов передавать именно в собственность. 5 домов они готовы предоставить под те семьи, которыми эвакуацией занимаемся мы. По нашей квоте, по нашему отбору этих семей. Пока физически этих домов нет, они в процессе постройки. Но такая вот уже информация а, есть. Заселиться из, из этих оставшихся там, 48 объектов, это в основном а, долгосрочная аренда. Но я не могу вам сказать техническое состояние, во сколько из них можно заехать буквально завтра. Потому что ну, в основном это объекты, которые В степени. Да, стоит учитывать, что, на самом деле, эта база, вот, как бы, деятельность Евгения ведет давно, но вот сама идея реализации вот, проекта дома она не так давно началась, соответственно, сама база с, ну, как в интернет-ресурсах, она тоже не так давно появилась, и, как бы, люди только вот понемногу вот, информируются о вот, ну, существовании такого проекта, как бы оно все по нарастающему вот. И в том числе, я так понимаю, что некоторые медиа э, э, файлы делали, интервью брали, там снимали непосредственно ТМЕЦ, и вот после таких моментов, после того, когда по телевидению покажут, люди со собственной инициативой звонят и говорят, то есть вот, у нас есть, мы хотим участвовать, хотим передать. Поэтому, я думаю, это База будет увеличиваться, я так понимаю. Ну да, плюс мы были ограничены в запуске социальной рекламы, потому что все в плоскости были заняты из-за выбора. Ну, сейчас мы планируем в ноябре, декабре, еще специальную рекламу подключить к этому моменту. Ну, и основной эффект, который ставится сейчас, конечно, у нас есть ну, определенные свои базы, и в том числе там МЧСные варианты, и те, которые собственники к нам обращаются. Но пока вот заявок будут... Собственника, на то, что они готовы передать, дома их меньше, чем потребность в этом жизни, mm -hmm. естественно. Тут как бы, э, пожелания, обращения, естественно, массовой информации, э, мобилизировать собственные, как Очень много объектов, брошенных на сегодняшний день в сельской местности. Изначальная идея была в контакте, с, попытаться войти в контакт с сельскими главами. И, прежде всего, их интересно чтобы село возобновлялось, а приезжали люди, там открывали школы, заново создавались рабочие места и поднималось село. Но, к сожалению, мы столкнулись с тем, что местная власть в селах на 80% она инертна, массивна, и она без коррумпирована, как бы и без, без, без какого-то толчка она не делать поэтому была перестроена ли на взаимодействие на контакт с собственниками которые предложить от просьба как раз именно мобилизировать собственника помочь нам в вот этом процессе. хорошо спасибо будем мобилизировать собственников благодарим вас евгений сергей спасибо до свидания